Сиреневая феечка Играла как-то феечка На веточках сирени От корылышек прозрачных великали быстро тени Считала лепесточки Где пять отметки ставила Над памятью зелочки Где чудеса добавила за листиками пряталась, потом смеялась и весела, Как счастье мы искали, и чудо закудесило. Сиреневая феечка, короткими век удачи, Цветут веточки, у бабушки на даче. Сиреневая фечка, короткий мик удачи, цветут сирене-веточки, у бабушки на даче сиреневая фечка, короткими мик удачи, Цветут сирене-веточки, у бабушки на даче, У бабушки на даче, у бабушки на даче. Вот такие пироги. Да. Да какие пироги! Плюшки!